Всем привет! Сегодня нахожусь на фестивале красок в городе Новокузнецке. Такое масштабное мероприятие. Все яркие, сочные, красочные. И сегодня я тоже сам замараюсь. Покупаем краски. Красочные идиоты показывайте что вы приготовили. Итак, взяли два цвета. Это за Ну что, замораем кого-нибудь? Сбоку есть. Так? Разноцветные девочки, вы выходите показывать. Давай. О, смотри, нашего ребенка заморали. Итак, для моего канала. Я вот этого товарища на А ты в этом поздравляешь, блядь, тебя справится. Ты еще и в этой. А я специально. Да ну это. Нет, ничего. Вот так вот. Пойдем еще кого-нибудь зафигачим. Окей. The thought of carrying coffins We were so Аплодисменты громче, но, между прочим, бывший участник церебрякта танца на ТНТ в можете заходить мне радостно, аплодисменты! С праздником, спасибо! Вот, еще раз меня поздравили, обалденная атмосфера праздника. Чувствуется всеобщее позитивное настроение. Итак, зарядились очередной порцией. Взяли. Скоро состоится всеобщий массовый брос красок. 8, 7. Всем пока, заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки